Если вы хотите дополнительный доход, то смотрите видеоролик до конца. Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня я рассказываю вам рассказываю про дополнительный доход. И как он называется? Он называется... Э, создавая свою страницу, можно так его назвать. Любую там, контакты, Одноклассники, Инстаграм, ТикТок канал, Ютуб канал, Рутуб, ну всякое такое. Да, даже есть платформа Рутуб, подпишитесь на канал мой, я там нахожусь, переименую название на Макс Прайм, потому что это старое но и там тоже можно смотреть. Ну, в общем, суть какая, вы даете свою услугу, допустим, доход, и вы какую-то услугу даете. Скажите мне, пожалуйста, на кого вы учились и что вы умеете? Например, вы учились или умеете педагогика, ой психология вы можете с психическими людьми разного там проблемы и решать их да в принципе вам нужно тогда создать реально страницу большинство ставит страницу в инстаграм поэтому создаем в принципе создали не важно сколько вам лет вы можете любое время начать потому что через пару лет если вам очень понравится это дело, то можете продолжить всю свою жизнь. Вот мне нравится, я думаю, вы должны это знать. Хоть немножко расскажу, ну вот, снимать, все. В принципе, эта идея. Значит, мне нужно больше фотографироваться, больше снимать. Сначала нужно было больше снимать, а потом уже больше фотографироваться. Сейчас мне такой путь к успеху. Типа того, послога. Как там на русском? А, послуги или как там у нас дополнительно возможности всякое такое да это даже не приводил поэтому пиши комментарии как называется чтобы я точно знал вот и в принципе можно и услуги свои делать с маникюра педикюра, так это понятно обуви и украшение погубку обуви, продажи не были продажи одежды что вы любите самое красивое или любите вообще-то музыку, продажа, покупка музыки. Там есть еще приложение Amino и всякие другие приложения. Регистрируйтесь, если вы музыканты, ищите группу музыканты. Тем самым там некоторые заходят туда и ищут музыканта. Мне даже написали, когда я был музыкантом 15 лет. Где-то достаточно пять лет назад. Достаточно много. Вот, и мне написали, и я промолчал, а ведь... Я не создавал свою музыку, я просто нашел фонотеку, то и создал ее. Я не думаю, что я сделаю музыку, он сказал там хочется сотрудничества. Ну, в принципе, можно обойтись и без этого, но это возможность проявить. Если вам дается какая-то возможность в этом мире, то воспользуйтесь этим. Вы можете на сайтах зарегистрироваться, там еще работу, еще работу, блогерам, еще работу, тиктокерам, стрим еще работу, и просто работа на стримах и работа стример, работа педикюр, работа маркетолог, знаете что такое маркетолог? это у нас в интернете там делать статистику, да, скучно понемножечко там есть ну в принципе если вы не учились у вас есть канкуляторы то все наверно нормально формулы еще нужно есть дополнительная формула в как называется Google или вообще таблица World и всякое такое Windows изучите Windows, если вы... Э, как это сказать... если вы... Э, напиши в комментариях, кто ты, кем ты хочешь стать, я тебе расскажу твою, наверное, судьбу в финансовом плане, наверно в финансовом плане можно на потом, но сейчас мы ищем, вроде бы мы вас нашли может быть, вы таксистом, вот, таким обычным. В принципе, можно создать страницу в строграмме или разных стран. Сидите, снимать, как вы там всякое делаете. Снимайте их, ищите конкурентов, анализируйте их. там Можно найти по рекомендациям. Я думаю, там сделайте 10 видео, но это мало, если честно. Чтобы был какой-то движок, 100 постов или 100 видео. Качественных желательно, качественных. Я не качественно сейчас сделаю, но сейчас пытаюсь сделать по-быстрому, чтобы было больше, но сейчас немножко заняты проектами, грубо говоря. Вот, после этого тем самым у нас будет время. Я сделаю кучу роликов, потом уже добавляю качество. У нас качество есть 4К. Можно еще добавить некий монтаж, например, через такой вот нас прозор узор прозор в общем как хотите говорить в принципе можно что-то да и придумать э -э, возможно вы повар возможно мы там сейчас мне не жаришь шляки вообще топчика Инстаграм задаем видеоролики записываем. <смех> Я только про это говорю да в принципе есть другой выход это прям учиться если вы уже не ходите, ну и еще чеколуч, за очком, в принципе тоже годится, попробуйте, возможно вы выучитесь. А если не выучитесь, то вам, возможно, дают возможность, если вы возможно <взв>... возможность услышали, то этим самым у вас есть оно, и вы сможете попробовать себя в этом. Попробуйте, ведь это ваша возможность, если вы услышали. Или посмотрели у кого-то, то это свыше всякое такое. Пиши какая-то проблема, тем самым, знаете, что это долгий процесс, если бесплатно. Если есть платно Блин, я говорю снова послуга. Как на русском? Пла платно. Консультация. Вот, хайбут консульталь... Консульталь... Консультальцем, блин. Французский мой подводит. Консультацием. Я еще на английском еще не говорил, блин, у меня проблема. На украинском сейчас как-то я волнуюсь. Я еще даже до украинского не дошел с помощью нового уровня. Буду говорить так вот, новый уровень, новый фон, новый уровень, можно так сказать. Поэтому готовьтесь. Если у вас некие нюансы, пиши в комментариях, разберем. В принципе, короткий видеоролик вышел. Вроде мы уже 8 минут. 7. Всем. всем удачи! Да и всем пока!